Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И снова хотелось бы вернуться к патриотизму. Итак, но не с политических позиций, вот, а с очевидным. С очевидного. Подойдем к патриотизму с очевидных взглядов. Здесь просто есть такие очевидные вопросы, кто-то их задает, кто-то нет. Вот. Я просто хотел бы их собрать в одну кучку да, и вот здесь озвучить. Смотрите, мы пришли в этот мир, родились, да? Бог нам уже все создал. Землю, воду, бесплатно, просто. вот То, что мы такие красивые, у нас глаза красивые, он для нас все создал. Деревья, соответственно, все создал. Ветерочек, солнце, все нам создал. И денег не просит за это никаких. Но вдруг кончается детство, мы узнаем, что есть кто-то, кто-то, кто не создал этого, ничего этого не создал, но хочет денег. Он деньги создал, но мы к этому попозже вернемся. И он хочет продавать нам землю, продавать нам воду, продавать нам, соответственно, ну, пока еще воздух не продают, да, вот. ну, думаю, к этому скоро придем. Вот. То есть хочет нам все это продавать. Вот. Соответственно, то есть, ну, а как так-то? Как, как, как так-то? Почему? Вот посмотрите в законодательство. Это, это глобально, это не относится только к России. Нет, это, это глобально во всем мире. Повесточка мировая, общемировая. Вот. Посмотрите просто, почему у вас нет своей земли. Если вы сейчас колодец вырыли, да, то опять платить надо. Странно как-то. Вот. За подземные воды тоже платить. Вот. Деревья вы просто так тоже не срубите, тоже вам запрещено. Но вот в России недавно валежник да, разрешили собирать. И то только вот определенные длины валежника. Вот. То есть все вот так вот а, монетизировано кем-то, да? Вот. Главное, что этого никто не создал, но они монетизируют. То есть им мало нефти, им мало золота. Они вот даже вот такие природные ресурсы, да, которые вот земля вроде живи. Но вот вы построить дом не можете вот так просто. Для вас кто-то коробочку создаст за денежку, да? Ну, за такую денежку, которую вы еще и освоить, заработать не можете. Потом они придумали деньги эти, господа. Говорят, смотрите, как вам удобно будет. Ну зачем вам 10 пар сапог, да? Ну вот смотрите, вы можете монетизировать, аккумулировать в виде денег и потом купить себе что-нибудь другое, то, что вам нужно. Ну вроде удобно, ну да, удобно. Но я не понимаю, у них есть печатный станок. Напечатайте себе зарплаты, напечатайте сколько вам там надо денег. Зачем вы залазите к народу-то в карман? Вот народ, соответственно, как по вашей вот этой вот указочке, да, так и делает. Аккумулирует свои заработанные средства. Но оказывается, он почему-то с этих средств должен вам еще что-то давать. А, собственно, за что? У вас печатный станок. но ну, напечатайте себе, почему вы у народа-то в карман лезете? Где логика? Я не вижу здесь логики. Понимаете? И вот задавая вот такие вопросы, соответственно, встает вопрос. А когда они хотят, чтобы вы шли потом из-за них где-то умирали? То на каком основании? Вы защищать-то, что быть? У вас ни земли, ни воды, ни деревьев, ничего нет. И печатать они вам отказываются, деньги. Они говорят, заработайте, еще и нам отдадите, мы еще у вас выгребим. То, а если хотите жить где-то, да, то ипотека, пожалуйста. То есть, пожалуйста, в кредит еще власть. То есть что защищать-то народ пойдет. Вот что он пойдет защищать в данном случае. Чьи интересы. Причем дети вот этих господ туда не идут защищать. Они не служат. Они не участвуют ни в каких военных, соответственно, операциях. Зачем? Они говорят, что там вы должны защищать. Это как бы вы Родину защищаете. Ну тогда получается, а Родина-то принадлежит что ли им? То есть вы для них защищаете Родину для себя? И вот здесь я хочу ответить на некоторый вопрос, который у многих вызывает диссонанс, скажем, но... У меня тоже он, скажем, пазл не складывался, да, немножко. Вот. В общем-то, пока я определенные вещи для себя не объяснил. На самом деле все складывается, все просто, да. Вот. Ну, хотелось бы. Я просто понимаю, что вот Россия, да, вот я вам говорил, что должно происходить, чтобы она, в общем-то, была, да, что у меня Я хочу, чтобы она была, да, Россия, да, хочу... Вот такая вот моя человеческая глупость. Ну, мне будет приятно, если она будет существовать Но смотрите, вот возьмем, скажем, такой момент, многие тут рассуждают о Китае да, и Тайване. Вот, что Китай как бы захватит Тайвань. Вот. Нет, Китай немножко не так все это делает. Просто китайведы, они, ну так, китайведы языком. Вот, у Китая другой менталитет совершенно. Вот. Просто смотрите, маленькие страны должны понимать что рано или поздно их раздавят. На их территории будут э, проходить, ну если они этого хотят, не хотят, это не важно, просто они должны понимать, вот, что на их поле будут различные э, военные операции. То есть большие страны, большие страны будут на их территории мериться силами, потому что ну, как бы сами между собой мерятся силами, но это может что-то нехорошее произойти. Да? А на территории маленьких стран, пожалуйста, можно помериться силами, игрушки какие-то обкатать. Да? Вот. Ну, а то, что там кто-то живет, да? Да, да кого это волнует вообще? Вот. Ну, всегда так было, да? Посмотрите, как там Америка действовала. Вот. То есть, это было, есть и будет. Вот. То есть, маленькие страны должны это понимать. Что просто рано или поздно их раздавят через экономику или через военные вот эти вот операции, игрушки. То есть ну, им просто придется сделать выбор, с кем они там граничат, чтобы под крыло встать, под защиту. И здесь просто вопрос времени, когда Тайвань, просто Китай не желает это делать насильственным способом. Да? Вот. Смотрите, как действует Китай. Он повышает уровень жизни. Вот на сегодняшний день просто еще пока у Тайваня выше уровень жизни, чем в Китае. Но когда он сравняется, а почему Тайваню бы и не встать Крыло Китая, протекторат, почему бы и не встать, что мешает? А если у Китая еще и будет выше уровень жизни, ну, Тайвань, наверное, подумает, ну вот у него выше, почему бы и мне не сделать выше уровень жизни? Ведь почему Украина стремится в Евросоюз? Потому что там выше уровень жизни. Вот поэтому и стремится. Не просто же так она туда прям рвется, и многие страны рвутся, рвались раньше, Пока он существовал, как таковой. Вот. И здесь Тайвань, думаете, не понимает, что если он не встанет под ч то крыло, то он, как маленькая страна, его раздает, Возможно, экономически, а возможно, каким-то военным путем. Вот. Азиатские страны, тоже конфликтов у них в жизни хватало. Япония, Китай там враждовали, все это было. Вот. Так что... Китай просто выбрал вот такую позицию, повысить уровень жизни и тогда, соответственно, другие маленькие страны сами встанут под его протекторат. Вот. Все, никакого насилия. Для чего? Вот такой Китай. Ну, я о нем отдельно могу поговорить, вот, в отличие от китайцев, которые просто не понимают, о чем говорить. говорят, просто шлепают губами. Вот. Достаточно на символику Китая посмотреть и не я, но все с ним понятно. Потому что даже вот эти вот хозяева игры с ним не могут справиться. Вот. Он не идет с ними в открытый конфликт, Китай. Ну, ему это и не нужно. Вот. То есть он кое-что, кое-что, как-то вот скажем, он не мешает этой игре, где-то там включается. Но вот хозяева игры не могут его на полную как бы, он как темная лошадка. В данном случае вот. ну, отдельно отдельно поговорим когда вот это все у меня до конца встанет на свои места можно будет и отдельно снять ролик ну, вот по китаю Вот. Ну, там на ну, самом ничего, там все очевидно ничего темного нет так что вот друзья вот вам весь патриотизм вот. то есть как я говорил, если да, вот на Россию кто-то вот действительно пойдет, вот я бегать да, не буду ни от мобилизации, ни от чего. Нет, зачем? Вот. Просто встану в строй. Вот. Но на сегодняшний день, как я говорил, война – это ремесло. Это ремесло. Вот. То есть, если для вас это ремесло приемлемо, если вы считаете, что это ваше, ну, можете его осваивать. Это ремесло, как и любое другое. Единственное, что оно, конечно же, меняет психику намного более глубоко, да, ее меняет радикально, ну, чем другая профессия, но тем не менее, по-прежнему это ремесло. Соответственно, бежать в добровольцы я вот не вижу. Некоторые спрашивают, ну если вы там как бы, говорите, что и свое это хорошо, то почему вы не доброволец? Блин, ну я много говорю, что хорошо. Вот. Я говорю, что космос хорошо осваивать, но я не космонавт. Не мое это ремесло. Вот. Также я говорю, хорошо, что у нас вот есть в доме санузлы. Вот. Ванная там, туалет. Ну я не стремлюсь в сантехнике. Вот. Не, у меня есть эта профессия, я обладаю. Вот. Я слесарь сантехник, мимо прочего. Но как бы все, я освоил ее, какое-то время поработал, но хватит. Вот. То есть, это хорошо, но все, уже это не мое. Вот. Я освоил другие профессии. Вот. Монтажником вот я работал, да. Более 10 лет мне нравилось. Вот. Но стеклопакеты легче не становятся. Вот. Я вам даже больше скажу, что если вы оглянетесь вокруг, вы увидите, что глобально, глобально на этой земле все устроено так, что вот самые высокие оклады именно у тех, кто работает головой. Не руками. Именно головой. И даже у мошенников. Вот эти дробы, да, вот исполнители у мошенников, они получают копейки, и только голова, которая весь план мошеннический. Соответственно, организует, только она снимает все сливки. И это везде так. Везде. Вот говорят, что там типа, ну, у нас там умственные профессии, там, они мало оплачиваются. Это ложь. Это ложь. Потому что учителя не работают головой, если вы о них. Нет, быть учителем это не значит работать головой, вовсе нет. Вот, это ошибочка. Вот. Это рутина. Учитель это рутина. Вот. Можно сказать, это работа артома, по сути. Не головой. Они приходят, заученные программы рассказывают правильно. За них уже э, все продумало, в учебниках все описано. Они из головы-то ничего не берут. Им даже нельзя этого делать. Вот. А голова именно это там, где вы можете что-то сделать, то, чего нет. И это пользуется спросом. Вот. То есть, именно вот креатив. креатив. Вот. Так все это у нас устроено. Поэтому работайте головой. Кому нужны, соответственно, средства, скажем, более, большего масштаба, да, ворочить там финансами, работайте головой, и у вас все будет. Вот. А руками, конечно же, вы не заработаете. В СССР был моментик небольшой, когда шахтер получал как министр. Да? Этот моментик был. Ну, кому-то, видимо, он не понравился. <смех> вот как-то так. Ну что ж, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, стоп. И до следующего видео.